Здравствуйте, уважаемые подписчики нашего канала. Сегодня хотим вам представить наш очередной объект. Это трехкомнатная квартира на улице Бусловская. Мы по требованию заказчика реализовали здесь систему канального кондиционирования, которая основывается на мультисплит-системе компании Daikin. Квартира трехкомнатная. Первая зона – это зона гостиная-кухня. Студио, на которой работает один канальный блок, и далее две спальных комнаты. Каждая из зон свой индивидуальный канальный внутренний блок. На зону гостиной работает э, средненапорный канальный блок FBA 50 На балконе установлен наружный блок. 5МХС-90. Разводка воздуховодов вся за потолочном пространстве. Сейчас вы видите как раз промежуточный этап монтажа, то есть до зашивки потолка. Смонтированы все воздуховоды и э, пленум-боксы для дальнейшего монтажа щелевых диффузоров. Воздухораспределение организовано следующим образом. Охлажденный воздух подается в зону гостиной. Мы видим пленум-боксы, которые расположены под углом. Здесь происходит раздача охлажденного воздуха. В дальнейшем, после зашивки потолка, здесь будут монтироваться щелевые диффузоры лук. С противоположной стороны э, рециркуляция воздуха также через щелевые диффузоры. Это помещение гардеробной, непосредственно в которой под потолком установлен э, средненапарный канальный блок. В дальнейшем, опять же, после зашивки потолка, организуется ревизионный люк под ним для дальнейшего доступа и обслуживания. Также можно увидеть систему подводки труб и отвода дренажа в систему канализации. Также в гардеродной установлен вытяжной вентилятор Майка с функцией интервального включения. В техническом помещении установлен второй блок кондиционирования. Это низконапорный блок, который обслуживает помещение спальни. Здесь немножко другая схема, здесь будет реализовываться двухщелевое расположение диффузоров, здесь непосредственно подача охлажденного воздуха, с противоположной стороны рециркуляция. Третье помещение спальня. абсолютно аналогичная схема, в гардеробной установлен низконапорный канальный блок, смонтированы воздуховоды и смонтированы пленум-боксы под дальнейший монтаж щелевых диффузоров, с левой стороны Подача охлажденного воздуха, с противоположной стороны рециркуляция. Если вы хотите иметь в своем доме или квартире свежий воздух комфортной температуры, тогда переходите на наш сайт и заполняйте заявку.